Те, кто хотят зарабатывать, практически ничего не делая, для вас создан специальный проект Fashion Money, который пережил рестарт и сегодня получается он работает первый день. Тут есть два депозитных плана. Первый это старт, где вы зарабатываете 20% от суммы вклада за 24 часа, то бишь сутку. Минимальная сумма вложений 100 рублей, максимальная 5999. Кстати, по этому плану я инвестировал. И второй депозитный план, где вы получаете 10% от суммы вклада и... Минимальная сумма вложений – 6 тысяч рублей, максимальная – 150 тысяч рублей. Срок инвестирования – 5 дней. А вот моя выплата – 7199 рублей, я вложил 5999, ну и 20% за 24 часа вышла такая сумма. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Все популярные платежные системы работают в Fashion Money. И также, естественно, есть партнерская программа. А всем таки здорово, с вами Ренат Грубляк, вы на канале «Как заработать в интернете». И больше недель назад я вам рассказал про то, как заработать на музыке там, Без вложений 2017, естественно Так вот, суть схемы э, данного способа заключается в том, что вы просто берете э, треки Соединяете их в видеоредакторе на фоне какой-то картинки И называете видос, который вышел Да, он, кстати, должен быть около 20-30 минут, а э, то и час Как-то типа классическая музыка, современные обработки и так далее там, Или музыка для нагиба то есть, чтобы чуваки что-то делали, находили быстро в Ютубе, э, так сказать, по бырому включали и все. А, вообще, ссылочку на видос, вот этот, я оставлю в описании, интересный. В данном видео я примерно такой же способ расскажу, а, но суть немножко другая. А, СОП-пудов вы сталкивались в интернете, точнее в Ютубе с клипами, а, где на фоне какого-то момента из фильма охуенная музыка играет, это все прям пиздец подходит и так далее. Так вот. Я вас поздравляю, это и есть способ заработка. Вы можете сами так делать. Вот примеры, и согласитесь, они впечатляют. 22 миллиона просмотров на, на подобном контенте и 86 тысяч подписчиков. Дальше, всем известный, наверное, трек «Оксимирон. Последний звонок» на фоне видеоряда из фильма «Класс». А потом у нас Призрачный Гонщик, хотел сказать Зонтик Скайлайт Monster. причем, кстати, тут вот этот рок, Скайлайт Monster, это же по сути рок, на русском поют, и это вообще тема охуенная Можно так свои треки, кстати, продвигать а, И Assassin's Creed Unity, My Demons, группа Starset. 6 миллионов, да, кстати, просмотры, 31 миллион, 6 миллионов, тоже почти 6 миллионов, ну и тут я уже сказал, 22 миллиона а, чуваки, внимание, еще раз рассказываю Суть данного способа и суть заработка на нем А то оказывается мой канал просматривает Люмпины и гидроцефалы, которые Под каждым видосом пишут Я нихуя не понял, потому что ты долбоеб Вот почему ты нихуя не понял Меня бесит, кстати, YouTube тем, что Каждому постоянно тут нужно все разжевывать Вот на форуме сказано все Максимально кратко И, в принципе, сам может тут свои добавить Это, в общем, про все схемы заработка Я имею в виду форумы по заработку Окей а, вот, я даже написал Находите трек, находите подходящий по смыслу отрывки из кино Кстати, под понятием кино я подразумеваю также фильмы а, Точнее, не только фильмы, а мультфильмы, аниме, короткометражки, сериалы и так далее То есть, в общем, все это большое сплошное кино в хорошем смысле И получается у вас клип Как можно заработать на вот таких вот а, клипах, на таком контенте? Первый, это партнерка, подключайте партнерку, зарабатывайте а, на просмотрах, точнее не на просмотрах, а на кликах по рекламе, раньше платили за просмотр. А потом, реклама своих партнерских игр в не стоит объяснять. Реклама своих проектов, услуг и контента, не стоит объяснять. Продажа рекламы, тоже не стоит объяснять. В общем, вот, суть, заработка. С вами был Ренат Грубляк, канал, как заработать в интернете. Не забываем про проект Fashion Money, где вы зарабатываете 20% в день За 24 часа, это обалденно Чуваки, за 24 часа это круто Так что с вами был Ренат Грубляк Канал Как Заработать в Интернете Всем пока BodyCool пишет Продам аккаунт RichBirds 700 красных птиц, всего за 300 рублей Ну что, конченый? Поймите, поцы Никому нахрен не усрались ваши аккаунты Если там нету рефералов Либо кэшпоинтов Пиздец